Вот, приехал я на сбор партнеров. Собрались мы всеми партнерами на даче. Классная дача, даже дом не дача. О, вот все партнеры собрались. партнеры Здравствуйте. Здравствуйте. как настроение праздники отлично Спросите, а что эту вы, здесь, скажу тебе, а что вы здесь делаете что вы все здесь <с делаете отдыхаем и учимся по какому поводу собрались Челленджер. Сегодня, С это, на сегодня такой символический день, день победы. На самом деле это, конечно, общенациональный праздник, но для нас это слово. Оно имеет еще и другой смысл. Здесь собрались люди, которые решили в этой жизни быть победителями. Вот пусть каждый скажет о том, почему он здесь. Почему? Почему? Почему? Кому передадим слово? Давай. А где мы здесь? А здесь? Или вообще? Здесь вообще. В этом бизнесе, скажем. В этом бизнесе, потому что здесь есть, понимаете, счастье, радость, друзья, вообще деньги. Здесь есть большие деньги. именно поэтому мы здесь на обучении, чтобы понять, как же они зарабатываются. Поэтому вообще я очень рада и счастлива. С праздником всех! Спасибо. Ну, Василий тут Кто берет эту софту. Зачем я здесь за столом? За столом это понятно, Но зачем? Понятно. Объяснить. Шашлык. Шашлык. Шашлык. Ну все мы в эту компанию пришли зарабатывать деньги. Безусловно. Это прежде всего. Но здесь еще такой бизнес, когда э, совмещаешь заработок. Этот бизнес становится стилем жизни. Это общение с людьми, это Рост свой личностный, все это привлекает, все это, когда еще и это становится твоим основным доходом, так как у меня сейчас это происходит. Все? Все. все. Давай, все. Для кого-то это, кого это может послужить смыслом жизни. Мы собрались в этот день не случайно. Это день победы, мне кажется, символизирует то, что благодаря нашему, нашему старшему поколению мы сидим за этим столом, вот этим изобильным столом. И никто не верил, что наши прадеды, деды победят в этой войне. И глядя на то, что мы сейчас здесь, в этот день победы, мы должны в нашем бизнесе победить, несмотря ни на что. Браво, Я тоже поддерживаю Юлечку С Днем Победы всех, во-первых Это очень хороший праздник Мы уже воевали дедушка Один погиб, второй воевал очень долго вот, но в этом бизнесе меня прищают, конечно же, деньги в первую очередь, конечно же, когда я вот стала их получать, особенно вот на этой неделе, они на меня посыпались, посыпались. Мне очень понравилось. И я считаю, что я в хорошей команде победителей. Этот бизнес победителей, и мы будем дальше продолжать в таком же духе. Так Таня. Ну, я в этом бизнесе тоже. В первую очередь это из-за денег, во вторую очередь уже из-за того, что здесь такая компания, здесь такое окружение людей. Это, ну просто общение, это саморазвитие, это развитие и, ну вообще просто бизнес супер. Это можно сидеть дома, заниматься ребенком, семьей и вести бизнес, зарабатывать деньги, и я в восторге. С да, я бы хотел поздравить всех с праздником сегодняшним и поделиться парочкой таких вот а, тех переживаний, которые сейчас происходят здесь вот а, где мы находимся. А, здесь, да, я приехал на обучение, приехал в Беларуси а, пришел в бизнес за деньгами. А, и знаете, вчера а, сижу, работаем за компьютером, справа щелканула у Надежды 50 долларов, слева щелканула у Кати два раза по 50 долларов. И... Мне нравится это, это обучение. Всем советую. Супер, супер. <свят> <свят> Нам нравится. Я приехала сюда для того, чтобы создать свой бизнес и стать независимым человеком, не ходить к дяде на работу и не выслушивать всяких нотаций чужих. Это очень болезненно, я лично переношу. Вот. И чтобы стать независимой, мы будем стараться, будем переть, вперед и вперед. Следующий. Кто Давайте следующий? Тут, вот, по этому краю пойдем Миша, сейчас, да. Я рожден в Советском Союзе Вырос я в СССР И я так да. воспитан И всегда хотелось жить лучше Я работал 18 лет в шахте На добровольной каторге В подземных условиях За свою жизнь переносил железо и дров э, Столько, что слоны, наверное, не носят Заработал инвалидность и за ненадобностью с мне сказали, мы в ваших услугах Больше не нуждаемся И вот я узнал классную новость Оказывается Для того, чтобы зарабатывать деньги Не надо очень тяжело Работать во вредных условиях И поэтому я приехал сюда научиться Как это делать Короче, угу. мой совет всем Тут столько денег народ Вы или в ФФА или нигде Всех в <режит> Здравствуйте. Андрей, Здравствуйте Я приехал с Киева Со столицы Украины Скажем во вторую столицу Украины Кальков Улучшить свои навыки работы И так совпало, что видите, сегодня день победы А я 32 года прослужил в вооруженных силах И для меня, допустим, 23 февраля, 9 мая Всегда был таким ну, самыми главными праздниками Новый год скажем, Танец. я не очень любил Потому что 12 раз его встречал с солдатами в казарме Ну и с другой стороны я не говорю там о любви, а именно о том, что я не ожидал в этом бизнесе вот именно таких хороших отношений между людьми, партнерами, которые мы вроде бы как бы и не связаны, да? Но тут собрались люди, они разного происхождения, разного возраста, разным жизненным опытом, но их объединяет то, что это люди решительные, люди, которые хотят именно быть самостоятельными, строить свою жизнь, зарабатывать деньги, действительно не зависеть от государства, которое очень часто нас ну, тупо бросает. И вот тут фактически формируется настоящая элита нашего общества Вот это вот мне очень нравится в этой компании И понятно, что у каждого из нас свои планы, свои возможности Но я всем желаю партнерам заработать хорошие деньги Поднять свои семьи во всех отношениях Путешествовать, больше иметь хороших контактов А тут это все есть Поэтому эта компания в этом отношении очень хорошая Спасибо Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Павлорада Днепропетровской области, работаю шахтером в подземных условиях. Ну, зарплата, конечно, не оставляет желать лучшего, но посоветовали попробовать, вот спонсор посоветовал человек, посоветовал попробовать заработать в этом бизнесе. Попробовал, все очень легко, доступно, хорошие партнеры, хорошая компания, ну и, естественно, хороший заработок. Я Юра, город Харьков. Я вот нахожусь здесь. Мне чего-то хочется нового. А новое это, наверное, научиться бизнесу идти вместе с этими людьми. Спасибо меня зовут Андрей Шевченко я пришел в этот бизнес за финансовой свободой финансовую свободу, которую даст мне тот стиль жизни, который я себе хочу видеть я хочу путешествовать я хочу ездить, не переживать ни за что и работать в тех условиях и в, так в таких местах, где я хочу я за этим пришел сюда всем добрый день я сюда пришла за кайфом кайфом от денег кайфом от общества за кайфом от общения, от развития, от таких торжеств, знаете, от породистого бизнеса. Вот кайфую от породистого бизнеса. Это на самом деле породистый бизнес, и здесь остаются те, кто уходят, ну, значит, они не вышли. Ну, вы знаете, чем. То есть здесь люди остаются только породистые, поэтому здесь классно, здесь кайф. Владимир, а я никуда и не уезжал Они здесь сейчас все у меня в гостях Всех с праздником С праздником Победы В этом бизнесе, дополняя предыдущего рада. действительно есть кайф Есть драйв Есть все, и деньги в том числе Всем удачи Всех благ Всем здравствуйте Людмила Велименчук, город Одесса а, ребята, за три дня 400 долларов. Я хочу жить очень хорошо. И только поэтому я здесь. Меня зовут Виктория, я из города Киев. Вы знаете, я здесь, потому что я хочу быть успешным человеком. И здесь я в кругу таких же успешных людей. Более того, это единственный бизнес, где люди, которые добились успеха, обучают этому. Именно поэтому я здесь. Иван. Меня Иван зовут. Я из Москвы. Я здесь для того, чтобы добиться успеха. Доказать самому себе, что я чего-то могу. Ну и окружению всех тех, кто меня знает. Спасибо. Костя, Россия, город Тулан. Я сюда приехал за большими деньгами. Пришел точнее. Вот. Я докажу всем, что здесь есть деньги. Все? Олег, снимай его. Здравствуйте. Я, я вот тоже оператор. Вот. Давайте, я тоже, ну, как бы мне нечего больше добавить, потому что много слов было сказано, лесных, прелестных, классных, для чего собрались вообще все эти люди, и я в том числе. Вот. То есть, как бы тоже я приехал сюда за обучением, за большими деньгами. Я вижу успех в этом бизнесе, в, в этой компании, вот. и во всем процветающем в этом мире. Андрей Шевелюк, город Киев. Я не первый раз приезжаю в город Харьков, но сегодня, наверное, знаково то, что этот приезд совпал с Днем Победы. Вот говорили многие о том, что мы празднуем этот день, но для меня он еще и означает то, что я вот сегодня я понял, для чего я сюда приехал именно в этот раз. Я приехал за, за победой над собой, в первую очередь потому что мне есть на чем, э, в чем себя побеждать и я знаю, что я достигну успеха в этой компании потому что здесь есть все для того, чтобы э, человек просто процветал Спасибо Спасибо Ребята, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Всех с Давайте уже пить. Давайте уже пить. А это тоже С вами был Олег Андреяшин. Вот, мы собрались на дачу. Даже не на даче, а в доме. Одного из партнеров. Вот. Классная компания. Мы шашлычок делаем. Все хорошо. Все прекрасно. Жизнь продолжается. Мы... Докажем тем, кто в этот бизнес не верит, кто не верит в успех этой компании, кто не верит в продукции. Мы всем им просто утрем нос. Все, спасибо. С вами был Олег Андреяшин из города Терновки, Днепропетровская область. До свидания.